А, бейби, все на ней лейтли шкунды мужи. А, давай третий станет я, не смогу с вами пойти. я вчера всю ночь просидел, и теперь вот сон накатил, ладно? я му му му му му му му му му му. А, ешь, я му му му му му на разговор и начал свое очередное представление. Я поняла, чего ты добиваешься. Хочешь, чтобы я вмешалась и спасла Коруидзабу от Рюина? Я не прошу, чтобы вы что-нибудь сделали. Только чтобы посмотрели, как вся эта ситуация разрешится. Простите, задержался. Манабу? От меня требуется лишь одно. Разобраться с последствиями. Я помогу вашей младшей сестре попасть в уч Совет. Что ж полагаюсь на вас он хочет положить конец этой войне между классами да он паник. i'm the one seeking for. мне ведь и самому неприятно <звы> прости что не пришел быстрее каруидзова я ведь тебе обещал я и есть тот человек, которого вы столько искали. Помнишь, как на экзамене, твоя камера сломалась, потому что это я ее сломал. Только что дрожала от страха, а теперь затихла. Если ты и впрямив кукловул, явился сюда очень зря. Как ты теперь в одиночку вырвешься со вражеской территории? Давай еще немного поиграем. Я делаю тебя так, что ты и думать забудешь идти против меня. На этом и придет конец ди Лассу uh. то только четыре человека слишком мало против меня. <с <с А я на Коджи настолько силен? Я сам разыграл все так, чтобы поставить точку. Если бы я реально боялся раскрыть свою личность, то я не подумал бы использовать Манаба. Я дергал тебя за ниточки. Что будешь делать, Ибуки? Я, я долго пыталась. Я тебя недооценил, а я на Коджи. то попытка раздавить другие классы. Так развлеки меня еще немного. А ты считаешь, что не можешь проиграть? Возможно, сегодня ты и впрямь победишь. Ты явно необычный человек. Хватит уже, Риан. <плес> ты, помнится, говорил, что не ведаешь страха. Даже если сейчас ты меня победишь, и тогда победителем... Можешь наслаждаться своим триумфом, Айяно Коржей. Покажи мне, что ты чувствуешь! Покажи мне, что ты сейчас испытываешь! Я вообще не понимаю, о чем ты. Как я могу что-то ощущать? Никаких эмоций ты не увидишь. Тебе самом есть место для страха. Я так... Прости, что в такой ситуации так поздно пришел. Разочаровалась во мне? Но почему ты не сдала меня, Рюэна? Ради себя самой. Я так испугалась, мне было жутко страшно. Я единственный, кто тебе навредил. Опрощения просить не буду, так же как и сегодня. Если с тобой что-то случится, я обязательно прибегу к тебе на помощь. Вот и все. Всем привет. Ой, блядь. В общем, спасибо за просмотр, что вы досмотрели до сюда. Благодаря вам я заработал 0,0 копеек... Центов, если. Я не знаю... Эм, дальше ничего не будьте, вы можете все пропускать. Я хочу, чтобы видео длилось 8 минут, так я смогу поставить больше рекламных пауз. Э, к сожалению, я зарабатываю мало, потому что э, с России трафик не приходит, доходов нет. Только с Казахстана и других стран. Да, можете посмотреть мой АМВ, который я когда-то делал и много делал эти АМВшки. Зацените... Um, да, но лучше вам уйти. Да, давайте уходите. Пока. Давайте. Все. Давайте. Пока. Ну все, блять.